За друзьями нас он в жизни пробуди, в и счастье владеем, в нем источник вечной силы, а как часто мы страдаем. Там, где просыдли забывали, Что один помог он нам. Изневаем и Эта жизнь несует норму. Ему отколе, И Он даст душе покой. Если нас друзья забыли, Скажем Господу о том, И Христос проявит сил. Тревожи, Питки тяжкие для кого? Каждый пусть из нас возложит Скотт свою всю на Него Он один среди вселенных Третьми пролив Лишь Христос один навекно Может горе облегчить Славу.